Однажды я понял, особенно остро, Что может внезапно закончиться жизнь. Так важно поэтому Всем нам сегодня Сокровищем времени Друзья, дорожить, так важно поэтому Всем нам сегодня сокровищем времени Друзья, дорожи, текут в океан Под названием Вечно. Минут. И люди прожившие годы беспечно уже ли никогда их назад не вернут. И люди прожившие годы беспечно. Уже никогда их назад не вернут. Ведь будучи грешником, Встретиться страшно С реальным понятием Вечная жизнь. Я думаю, Хотелось бы страстно, иначе прошедшее время прожить. Я думаю многим, хотелось бы страстно, иначе прошедшее время прожить. Иначе мы проводили бы время И знали в сердец человеческий страх Побольше стояли мы на коленях И больше вы близки Творили добро, побольше стояли, мы на коленях, и больше бы близким творили добро, Писание учит, что дни так лука. И страшно на завтрашний день. И если уж рушатся крепкие скалы, тем более хрупкое здоровье людей. И если уж рушатся Крепкие скалы, тем более хрупкое здоровье людей.